Лицо вытянулось, как у груши. «Сумасшедший! Рыжий!» Запрыгали слова. ругань металась от писка до писка. И долго хихикала чья-то голова, Выдергиваясь из толпы, как старая редиска. Эндов ничего не понимают. This recording is in the public domain.